Атомный ледокол Сибирь Проекта 22220 провел первый караван судов по Енисию. Атомный ледокол Проекта 22220 Сибирь, недавно переданный в состав Атомфлота, отправился в свой первый рейс. Согласно данным ресурсов, отслеживающих передвижение судов, ледокол приближается к Дудинке. Сибирь ведет свой первый караван судов в Енисейский порт Дудинка, двигаясь по замерзшему Енисию. Конструкция ледокола позволяет работать как на мелководье, заходя в русло северных рек, так и в морях, преодолевая многолетние льды. Достигается это изменением осадки ледокола. Из-за этой особенности проект 22 220 назван двухосадочным. Ранее сообщалось, что основным местом работы ледокола Сибирь станет западный сектор Арктики, а Пьянисейский район Карского моря где и планировалось провести испытания смены осадки, чтобы заходить в устье Енисея вплоть до Дудинки. Первый серийный ледокол проекта 22220 «Сибирь» был заложен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 26 мая 2015 года, спущен на воду 22 сентября 2017 года. Акт приема передачи заказчику подписан 24 декабря 2021 года совершил переход на север, прибыв в Мурманск 22 января 2022 года. 25 на судне был поднят государственный флаг РФ. Длина 173,3 метра, 160 метров поэкв, ширина 34 метра, 33 метра поэкв, высота борта 15,2 метра. Мощность 60 мегаватт на валах. Скорость хода 22 узла по чистой воде, осадка 10,5 метра, 9,3 метра, максимальная ледопроходимость 2,9 метра, водоизмещение 33 540 тонн, расчетный срок службы 40 лет, численность экипажа 54 человека.